всем привет на канале Кулинарим с викторией сегодня готовлю закуску из помидоров очень вкусная простая в приготовлении закуска я ее готовила к шашлыкам со свининой если интересно ссылочку я вам оставлю в описании под видео заходите смотрите подписывайтесь два года я жила в испании и там попробовала первый раз эту закуску, и она мне очень понравилась. И готовится она очень-очень просто, и я хочу ею с вами поделиться. Существует много разных вариантов этой закуски, как ее приготовить. Все очень просто на самом деле. Убираем вот эту ненужную частью помидора. Помидоры можно брать для этой закуски очень даже мягкие. Сначала измельчаем помидоры любым удобным для вас способом на мясорубке, на терке, в миксере или просто вот миленько нарезать как я, как можно мельче нарезаем. В Испании эта закуска называется панкон томаты, что означает хлеб с помидорами. Ну вот я думаю столько будет достаточно, два помидорчика. Помидоры перекладываем в отдельную емкость. Добавляем три зубчика чеснока. Я всегда добавляю и свежий чеснок, и сушеный чеснок. Солим. И добавляем растительное или оливковое масло. Ну сколько? Я люблю побольше масла, где-то я добавляю примерно 3 столовые ложечки. И все хорошо перемешиваем. Оставляем помидоры промариноваться, но это совсем не обязательно, можно подавать сразу. Но если они у вас постоят, пока мы будем готовить свинину, они настоятся, пропитаются чесночком, маслицем, пустят сок, будет очень-очень вкусно. И для этой закуски нам нужно подрумянить хлеб. Это можно сделать либо на сковороде, либо в тостере. Наша закуска с помидорами готова. Выкладываем ее на подрумяненный хлебушек. И подаем к столу. Я ее подаю в этот раз со свининой, с шашлыками. Подойдет такая закуска абсолютно к любому блюду. Получается очень-очень вкусно, готовится быстро и просто. Всем желаю приятного аппетита, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго и до новых встреч!